Всем привет, с вами я профессор Бариров, я зачитываю вам лекцию о том, почему JavaScript -то дерьмо. Во -первых, во -первых, это дерьмо Во-первых, во-первых, это вар, ну, это дерьмо, потому что от этого образуются баги, вообще, типа, ну, ну кому нужна вообще этот вар, потому что есть, допустим, хорошая замена Качество в на наше время, типа, стоит недолго вообще, у меня друг, друг пользуется лет. Типа, LED, ну, лет года так, ну, с трех, типа, схождения Начинка хорошая, в принципе, вообще состав. мне э, выйдет кожу, так что, типа, ну, я думаю, то, что это, ну, объективно, объективно плюс в. Э, ну, ну, короче, используется лучше LED. А зачем существует вар, это вообще непонятно, типа вар, что такое? Вар, вар это война, вообще А вар это, ну, ну война это как-нибудь. то вот, Но вообще, вот, война это ужас. Объект на ориентивной.. <смех> а, и короче, следующий почему-то. Объект на ориентивное программирование в реализовано как какашка. А в, в, этот, в Java, в Python, в C, C-Shark, в Python, в Паскале. В есть нормальные классы, а вот в GS это затычка. Это, это, это жизнь. Это как натуральность у скриптеров Да, вот. О, когда еще в конце причину, что javascript все сидит. А я джаваскриптер. ЗИС это говно, потому что Z это лучше, вообще-то Z, Z короче, лучше по факту, ну, да ну, а ну, так, если плюс минус, а Z это лучше. Вообще, ЗИС, это если наоборот, ты почти как щит получается, вот. А Z это как будто Z, то есть за Россию, то есть патриотично. Вот э э так что да. Ну, JavaScript Windows не поддержит Россию Путина, так что я считаю, то, что Путин должен собачьи JavaScript официально. Вот. и тогда люди перестанут ходить в школы с чехлами. Так um, э, дальше, в Java скрипте нет строготипизации, вот такие рофлы, как 4 плюс кавычка открывается, 3 кавычка закрывается, равно 43. Но 4 минус кавычка открывается, 3 кавычка закрывается, равно 3. То есть, ну, смотрите, у нас а, ну, автоматом определяет, короче короче ну <смех> переменную как стринг, поэтому добавляет допустим если там 4 плюс 3 3 это в кабычках будет как стринг он автомат добавляет 4 типа это считает что это стринг а вот если допустим 4 минус 3 это да, вообще просто... один должен получиться я знаю вот, а есть, допустим, минус, это, ну, получается, ну, JavaScript читает это уже никак, ну, есть, допустим, добавление, да, к концу стринга, да, это плюс. А минус это уже только-только с переменами, то есть, ну, а, за, а как ты будешь их стринга вычитывать минус, короче, делать, да? Это уже с помощью, там, массива или что-то еще такое делать. Вот. Ну, массив, ну, стринг это же массив всегда. вот, я бы типа, знаешь, на массив и вышел. Окей. Okay. Вот, то есть минус оно, ну, уже только с переменным, числовым, так что оно автоматом вычисляет, типа вот 4 минус 3 Это получается один, потому что, ну а, а как вы истины вообще сделать, типа, ну вот. А кто вообще беврин взял? А что? Нет э, скотина целых чисел, только дробные. Все числа какие дробные. Это еще одна причина, потому что типа этот у Java Scriptиков нет целых отцов, у них только какая-то их часть либо больше одного. Вот так вот, вот так вот, а вот а вот вы думали вот вот почему нас кризисные, вот почему отцы уходят, потому что Java Scriptиков Короче, дальше. Некоторых операций тупо нет. Например, сравнить два массива Unreal. Unreal Engine, Слишком сложный лекция, мне надо попить. Попить. Нашего спонсора. Э -э Кука-лека. <клёк> <клёк> <клёк> <клёк> а ну вот. Ну, если я хочу, допустим, сравнить два массива, да, вот что, что мне делать, жалобать? Э, сделать сальтуху или что? Ну понимаете, ну это вообще это, это не дело. Это не дело. Наши поколения не должны смотреть на блять за этим. Я не хочу, чтобы у меня дети рождались в такой.. В таком мире, там, где нельзя сравнить два массива. Вот. Зачем деды воевали, а, вот? Для этого! Вот для этого! Для этого миллионы жизней до этого. Вся история Для того, чтобы нельзя было сохранить два массива в JavaScript. Что это такое? Для этого нас порабощали ящеры. Во времена славян. Но это если что, другая тема их лекции, и потом ее посчитайте. Да. Эм, обязательно, потому что если вы ее не посчитаете, то с вами пьют ящик. Эм, Экосистема какашка нет нормального. На, нормально. Нет нормально стандартизации. Мой ассистент тупой, он неправильно написал. Не умеет писать. Чуха тупая. Чухи, <laughs> должны гореть. <къем> Ч ты смеешься? Серьезно, лекция. Нет нормальной становизации, например, в браузе типа хом и на, на севере Node.js, NodeGSEM, no как ты еще можно? включить. Что-то пищу, какой по. Ну и в десктопных приложениях типа Electron, Tower, нет единой системы нормального статусительного кода, который идет обновление ну тоже реклама пауза поставил java java это хорошие люди на самом деле типа ну которые ну которые правда не стараются во благо человечества они думают то что ну они нормальные ребята правда до занимаются и таким вот, и потом меняются, потом еще сверху, потом еще снизу, потом еще вообще с двух сторон, и это, ну, Ну, вы думаю, сами понимаете. Это не дело, конечно. Это не дело в наше время. А, то есть, ну, конечно, мораль такова, то, что ну, в каждом есть минус, но в JavaScript их больше всего. Вот. Так что да. моральная 6 история, думаю, всем понятно. Ты объясню. Мораль, в чем, опять же? Минусов много и все в JavaScript. Спасибо, спасибо,